Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Мария Журавлева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Представитель КФУ принял участие в первой встрече президента России по работе над поправками в Конституцию. КФУ готовится отметить Татьянин День. Профессор КФУ объяснил, куда ушла холодная зима. Президент Татарстана Рустам Мениханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым. Стороны обсудили развитие образования в республике, совершенствование системы оценки, и ее качества и ряд других актуальных вопросов. А теперь к другим новостям. Работа над подготовкой предложения о поправок в Конституцию Российской Федерации набирает обороты. В четверг, 16 января, в Новоогореве прошла встреча Владимира Путина и рабочей группы. Подробности в сюжете.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 Портативные аудиоустройства прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня им пользуются миллиарды людей по всему миру. Как правило, каждому такому устройству прилагаются наушники. Одна из популярных разновидностей этого девайса – наушники-затычки, которые плотно вставляются прямо в ушные каналы. Насколько это безопасно? В нашем следующем сюжете. С ростом популярности наушников росли и сомнения в их безопасности. Основные подозрения были связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, от громкого звука сенсорные клетки внутреннего уха устают, и слух притупляется до тех пор, пока они не восстановятся. Если третировать их особенно часто или сильно, временная усталость может перейти в постоянную тугоухость. Между тем, наушники часто берут с собой в транспорт. И для того, чтобы перекричать шум метро или улицы, люди задирают громкость прослушивания на небезопасный уровень. Безопасным же считается громкость, не превышающая 8-90 дБ. Молодежь слушает достаточно громкую музыку, но это, конечно, оказывает отрицательное влияние на слуховой нерв. То есть у нас рецепторы воспринимают звуки различной частоты, но ну и определенной силы. Учитывая то, что в наушниках создается достаточно громкий звук, то идет перераздражение этих рецепторов. И со временем, естественно, человек, у человека может развиться Выходная громкость персональных аудиоустройств варьируется от 75 до 136 дБ. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек на Земле, в основном молодежь, игнорируют предупреждения производителей и превышают безопасный уровень громкости. Дело в том, что наше ухо различает... Ну, то есть вот Звук характеризуется двумя характеристиками. Это частота, то есть это будет высота звука, и сила которые в децибелах, частота в герцах, сила в децибелах. Так вот, наше ухо воспринимает частоты такие от 20 герц до 20 тысяч герц. Правда, сразу говорю, что это, наверное, для людей молодых и с идеальным слухом. А Наибольшая чувствительность лежит в пределах 1000 герц. Длительное пребывание в наушниках может повлиять на микроклимат нашего уха и на его обитателей. Рост количества патогенных бактерий и грибов может, в свою очередь, спровоцировать воспаление и, как следствие, ухудшение слуха. Лилия Баталова, Универньюс. Казанский федеральный университет традиционно отметит Татьянин день. О том, как это будет, смотрите в нашем сюжете. Татьянин День грандиозный студенческий праздник, приуроченный к окончанию сессии и началу зимних каникул. Каждый год в Казанском университете он отмечается с широким размахом. Тысячи студентов, преподавателей, гостей будут участвовать в работе творческих площадок и народных гуляний. Праздник начнется с традиционной встречи руководства университета с Татьянами в главном здании КФУ, а затем развлекательная программа продолжится в Пое КСК КФУ Уникс. В 15.30 состоится студенческий праздничный концерт с участием администрации студентов, преподавателей лучших творческих коллективов университета и почетных гостей. Мы одни из немногих, а быть может даже единственные, кто отмечает и празднует действительно Татьяна День в должном ключе. Ведь Татьяна День – это и День студентов, в том числе 25 января. Это ежегодная традиция именно в Санах Казанского федерального университета. Пригласительные билеты на праздничный концерт можно получить у заместителей директоров по социальной и воспитательной работе, а также в студенческом клубе КФУ. Наш канал традиционно будет вести прямую трансляцию. Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 233-7256. Мы всех ждем на концерт, безусловно. Это интересное событие которая завершает зимнюю сессию и дает старт каникулам, которые начинаются и уже завершаются в принципе в феврале месяце, чего студенты очень ждут после сессии. Поэтому приходите, отметьте свое завершение сессии правильно. И правильно именно с Казанским федеральным университетом. Камиль Гемоздинов, Ленарда Влетяров, Универньюз. «У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать», – Спела Алиса Фрейндлих в кинофильме «Служебный роман». Это, конечно, так, но январь близится к концу, а морозов и снега мы так и не увидели. Так стоит ли в ближайшее время ждать настоящей русской зимы? Расскажем в следующем сюжете.